Всем привет! Меня зовут Марина Ковалевская. Я партнер команды SmartKurs. Если вы смотрите это видео, значит вам интересно стать нашим партнером. Четыре года назад мы не предполагали, что тема «Осознанный выбор профессии» будет интересна кому-то кроме нас. Спустя столько времени у нас есть более трех тысяч довольных участников, столько же родителей и наконец-то появились коллеги, специалисты, которые хотят развивать идею осознанного выбора у себя в регионе. И мы решились. И начали передавать программу для того, чтобы э, точки смарт-курса стали открываться по всему миру. И сейчас уже более 20 партнеров в России, в странах СНГ и в Евросоюзе, и вы тоже можете стать таким человеком. Кого мы ищем? Мы ищем людей, которые неравнодушны к будущему поколению, которое будет жить и развивать наши. Планету, наше человечество спустя 10-20 лет. Мы ищем тех людей, которым интересна тема осознанного выбора и тема поиска дела жизни. Мы ищем тех людей, которые сами поняли, что возможно это их предназначение, это их зов развивать поколения, которые рядом с ними. И мы ищем тех людей, которым важны и наши ценности, ценности нашей команды. Это честность, созидание, ответственность и, естественно, внимание к тому, что происходит вокруг вас. А сейчас я расскажу об условиях нашего партнерства. Вначале вы проходите трехдневное обучение в московском офисе, которое состоит из знакомства с нашей компанией, с нашими ценностями, с продуктом, осознанной в профессии, с его особенностями, особенностями подростковой аудитории – с тем, как общаться с родителями, с вашими клиентами будущими, И, естественно, с основным тренингом «Осознанный выбор профессии», который вы уже потом повезете в свой регион. Вы будете погружаться в него как участник и поймете всю методическую подоплеку и уникальность этого продукта. После этого вы едете в свой регион, и мы вас сопровождаем практически ежедневно, ежемесячно, благодаря нашей группе в Facebook, благодаря тому, что есть ежемесячные вебинары и скайп колы Перед прохождением обучения и заключением контракта нам необходимо связаться, поговорить по скайпу, обсудить все нюансы. Поэтому в ответном письме напишите ваши контактные данные и мы свяжемся с вами. Если вы хотите стать нашим партнером, то вы можете найти ссылку на сайт буквально на этом видео а я ставлю заявку. А также подписывайтесь на наш инстаграм, фейсбук, следите за нашими новостями, читайте наш блог и будьте нашими друзьями.